Компания Electron александр чмаков казалось бы подшить низ футболки проще простого. А нет, подойдите, посмотрите внимательно, выверните свое изделие и посмотрите на изнанку. Выходит ли стрепья за пределы строчки или нет? Заставьте шею потом сделать правильно, засеките время, посмотрите на качество. На данной машине оператор может работать на двух машинах одновременно. Скорость 250 изделий на одной машине в час. А какая скорость и качество у вас? Интересно? Напишите. Дальше будет намного интереснее. Покажу еще огромное количество трикэтажных машин. Подписывайся. Ставь лайк.